Нет, сначала еще людей. Ну как? Ну так вот, ну, словом. Угу. Там, хуяк закинул судочку какую-нибудь. Ага, прошла, блядь. Пойдем mm -hmm. дальше, да? какая да, это как это? Как на стендап выступление повышает градус, а потом в конце, блядь, уже шутку про мертвую бабушку, блядь. А сначала, блядь, оп. Оп, оп, там где-то там вагина проскочила и вот так вот. Ну, ну, сюда и пошло, да. Заходит, заходит, нет, не заходит. Если а, не зашло, и... все в сторону находит эту да. шутку да. про эту тему. Да.